Всем привет, ребята! С вами Шепчик в деле. Решил записать вот такой вот видосик. Видео для майнеров. И для тех, кто хочет заработать, скажем так, денег на своем компьютере. Раньше кто в теме и кто манил на из хэши, знает, что сайт сейчас временно недоступен. Так как там его обокрали, получается. И когда он запустится, неизвестно. Поэтому есть аналог этому сайту. Называется... Криптекс, Критекс, не знаю как правильно еще, ну, в общем, так. Что нам нужно для того, чтобы начать зарабатывать деньги? Регистрируемся на сайте, вводим здесь свой email, пароль, подтверждение пароля, ну, повторяем два раза, потом нам приходит письмо на почту, на почте мы нажимаем подтверждение и нажимаем потом войти на сайт. Вот я уже здесь зарегистрировался, нажимаю войти. Уже немножко помайнил на своем компьютере. И что могу сказать? Сайт работает, все отлично. Что для нас самое интересное? Вот нажимаем запросить выплату. Как здесь получить деньги? Как это все работает? Метод, на который, скажем так, валюта, в чем можно вывести деньги, можно вывести на Kiwi, MasterCard, пока сейчас они еще временно так недоступны, либо в биткоинах. Либо вывести на Kiwi, а с Kiwi потом либо расплатиться за что-нибудь, за покупку в интернет-магазине. Ну, дальше уже сами решите. И самое интересное, что минимальная сумма, которую можно снять, это 50 рублей. То есть за день свободно эту сумму компьютер заработает, либо майнинг ферма. Вот. Тут вот Kiwi кошелек на какой можно водить там уже, в принципе, думаю, сами разберетесь, куда вам удобнее выводить. Так, Далее, что нам нужно, чтобы начать зарабатывать. Вот есть «Скачать криптекс». Мы его нажимаем, у нас скачивается приложение, которое я уже заранее скачал. Сейчас я вам его покажу. Вот оно у меня. Нажимаем на него два раза. Появляется такое вот небольшое окошко. Здесь вводим email, на котором мы регистрировались на сайте. Сейчас я веду свой email. Ввели свои данные и нажимаем «Войти». Появляется такое-то Ну К этому мы перейдем попозже. Нажимаем дальше «Настройки» настройках есть, скажем так, варианты можно запускать эту программку при запуске, при старте Windows, то есть комп включился программа начала работать также здесь есть несколько режимов работы этой программы, можно добывать, скажем, она криптовалюту, а нам уже сразу либо денежку снимать либо в биткоинах что очень хорошо, так как биткоин стабилен, все хорошо зарекомендовал и курс у него очень, довольно-таки неплохой в основном она работает на видеокартах, но также можно подключать процессор. Это будут дополнительные деньги, но я процессор не подключаю, так как у меня процессор стоит слабенький. У кого мощный, можно подключать. Вот использовать легкий режим получается. <coughs> В легком режиме у нас программа работает примерно процентов на 50. То есть, когда стоит легкий режим, можно использовать компьютер, скажем так, даже поиграть немного, посмотреть видео, ну, в общем, все же в интернете. И еще есть такой вариант переходить в полный режим, то есть, когда он работает на полную мощность, идут варианты, то есть, спустя там простой, вы, допустим, посидели за компьютером, ушли, через 5 минут он сам, допустим, с легкого режима переключается в скажем, полный, и начинает крутить на всю, зарабатывать деньги. <coughs> Извиняюсь, что кашляем. Так, что у нас еще тут интересного есть? Нажимаем профиль поддержка, лучше всего обновиться э, до бета-версии, до самой последней. Язык интерфейса у нас русский, английский есть. И получается, здесь показывает валюту, в которой мы можем видеть наш доход. То есть гривны, рубли, евро, доллары. И вот в данный момент у меня сейчас программа запустилась, начала работать и показывает э, доход в день. Здесь единственное, не знаю, плюс-минус, может для кого-то плюс, а для кого-то минус, в том, что не показано в каких алгоритмах э, данная программа работает. Но судя по данным, она работает, скорее всего, на эфире. Ну это, по крайней мере, в данный момент, а потом, как я не знаю. То есть настройки можно оставить лайтовые и будет все отлично. Получается доход будет 3,5, ой, 3,5, 3,05, но это у меня вот сейчас такой доход. У вас может быть больше, может быть меньше. То есть в среднем, грубо говоря, 100 долларов в месяц. Это чисто, можно взять деньги, вывести фиат и потратить их на ее личные нужды. Также можно посмотреть там, кому как удобнее там в рублях. Вот 178, там где-то 180 рублей показывает. Либо опять с половиной тысячи рублей в месяц. Довольно-таки неплохая сумма. Ну, в общем, как-то так. Либо даже смотреть идет в гривнах. 80 гривен в день. То есть, включили, ушли, программка работает и зарабатывает вам денежки. Но есть вот такой нюанс один. Вот как ее полностью, как на NiceHash можно было запустить. Точно так же нажать либо паузу, либо остановить. Здесь я пока еще не совсем разобрался, как его можно остановить. Поэтому, если вам надо полностью выключить программу, чтобы она у вас не работала, я просто, не знаю, я нажимаю, не закрывают здесь, вот, она сворачивается в трей и дальше работает, а просто нажимаем «Выйти из аккаунта» и все. Программа сама по себе закрылась, скажем так, остановилась и добыча денег остановилась. Также заходим на сайт и на сайте мы можем смотреть баланс. Сколько мы там допустим заработали, как у нас работает компьютер, что у нас подключено, на чем добываются денежки. Так что, ребята, это хорошая альтернатива NiceHash, пока он не работает. Да и в дальнейшем, думаю, можно этот сайт использовать и все будет отлично, так как сайт платит и довольно-таки маленькая сумма для вывода. Так что можете запускать, тестировать, и деньги там приходят довольно-таки очень быстро, так, в течение, не знаю... 15 минут смотря куда выводить у каждого по-разному. Так что такая вот ребята информация на канале пока будем выпускать видео скажем так по майнингу, по криптовалютам. Буду показывать, подсказывать какую валюту можно купить подешевле, потом подождать, либо обменять ее потом на другую купить, продать подороже. В общем, как можно будет на этом подзаработать, скажем так, может и не колоссальные там какие-нибудь, ну неплохие деньги. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я ссылочку на сайт, на сервис оставлю в описании. Регистрируемся. Если вдруг у кого какие-то вопросы есть по майнингу разгону видеокарт. Ну, в общем, по всему, мы будем сейчас в этом направлении двигаться. Все вам подскажу, расскажу, помогу. Так что давайте, ребята, всем удачи, зарабатывайте денежки. Всем пока!